кухня, теп, теп, кран. Соусипен, соусипен. кастрюля, баскит, баскит, ведро, пем, пем, сковородка, тауэл, тауэл, полотенце, kettle чайник, плей. Плейт. Плейт, тарелка, фок, фок, вилка, найф, knife, knife, нож, спун, spoon, spoon ложка, хап, хап, кружка, глаз, глэс, стакан, ботл, бутылка. Вот и все вещи, дорогие друзья, которые находятся на кухне. Дорогие друзья, как всегда и обычно в конце каждого нашего урока, для закрепления это повторение. Итак, на кухне. In the kitchen. Кухня. Kitchen. Китчен. спун, спун, ложка, спун, ложка, фок, фок, фок, вилка, фок вилка, плейт, плейт, плейт. Ты выговаривает, выговаривается язычок к небу верхнему прижать, плейт plate тарелка Кеп. cap Кеп. кружка Кеп кружка towel towel towel полотенце towel полотенце knife knife knife нож нож knife tep, теп, теп, кран, теп, кран, глэс, глэс, глэс, стакан, глэс, стакан, кетл, кетл, кетл, чайник, чайник для кипячения Pen. Pen Pen Pen Сковородка для жарения Сковородка для жарения Pen Cooker. Cooker Электроплита На кухне Плита на кухне Cooker Или американский Stove Stove это по-американски. Стоу. Соусипен. Соусипен. Соусипен. Кастрюля. Кастрюля. Соусипен. Вот и все, дорогие друзья. На этом урок наш закончен. Я желаю вам всем успеха. Вы были на канале Пите Горбатьюкс. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии. Делайте лайки. Всего вам доброго. So long. Пока. Бай. So long. Пока.